И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Это что-то сделала несколько много. Уже там тридцать явно набралось. У меня голова кружится. Все. Все, ой, все, хватит.